Ребят, все дальнейшее вы должны осознавать, что это все игра, это все не в за, не за правду. Это я говорю так лично для одних личностей, которые, блядь, все за правду воспринимают, все за чистую монет нахуй Воспринимаю, блядь, и все. Сейчас ждем, пока загрузится. это все игра. Это все игра. Дискорд это не игра вообще никакая. Нифига, но его надо скачать. Как мы будем с Женей тогда общаться, блядь, просто по игре? Так, без Дискорда, да. Так, я прошел за Семёна. Так, пролог. Ладно, сейчас Совет Games загрузится. Тут поменьше. Случайное ч совпадение. Сигара не достиг 18 лет. Возраста, да. Ну, ладно, без Жени будем играть, потому что Женю бабушка не отпускает, блядь. Играть со мной. Сохранение... Не, не... Так. Так, сейчас. Ищем. А, это я... Ну ладно, опять же начинаю новую игру, Не опять снился сон, опять снился сон, это сон, каждую ночь одно и то же, а не, ну сейчас, так, тут, нет, я останусь здесь 100%, И так сложно решить, что же ответить. памяти и внешний характер, как срочки в профиле социальности и оставить лишь эти чувства чувство, которое у меня, когда я был рядом с ней. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу представить себе что-то подобное. Наверное, хочется познакомиться с девушкой, только не знаю, как с ней начать диалог и чем вообще о нем говорить, чем заинтересовать ее 4, 50. Так, извиняюсь, Славя сейчас выйдет отсюда, э, ну может не отвечать ей, я столбенел тут удивительного. Э, э, э, э, э, э, э, э, да нет, Лена, привет, Ильяна, привет. Алиса, здорово. Ой, направо налево, направо. А ты знаешь, что ты ничего не знаешь? Я знаю много чего, ничего не знаю. Пойдем. Да, тут, собственно, можно ничего не делать. Тачиоская стоп. пем Она своровала у меня котлет, ну ладно, не пытаться отнять котлет, после. Нет у нее, смотри, похоже, действительно, гулянки была. Так, тоже ест маленькая девочка, так же быстро, как конфету вару. Меня расстраивает, а ты сейчас что-нибудь придумаешь? Знаешь, давай спавожа, маленькая. Так, в смысле, Так, сейчас слаб придет и так, тут э, нет, э, я стану здесь взять ключи или не трогать? Ну, взять ключи, ладно. Лучше уж взять, потом завтра, да, мы тумали, что по ночам творится. Это так. О, ну красивая хорошая книга "Унесённый ветром". Я правда её не читал, но кажется, ей такая литература вполне подходит. А можно я здесь с тобой посижу? я ж книгу, унесённую ветром, начитал. Твою ж мать! Я мелкий. Ну так, а мы уже с этим читали, читали, читали, читали. Так, это день второй. В Столовку я всё же решил сходить у душу так тебя, блядь. Мику. Библиотека. Эх, так. У меня еще Мику не пройдено кстати, концовка с Мику. Так, и с Юлей. Не, ну с юлей мы... Ладно, пройдем. А, не, это Мику пройдено. Не пройден, точнее, концовка. Смузг, кружок, Даша. Ой, девочка, панцир синий. Красивый панцир. Кружок. Так. Да, исправлю. Да я не могу сходить. Ладно, возьмешь меня в домик я, например, в стола. Я направлюсь домику Ольги Дмитриевны. И зачем я вообще согласился? С другой стороны, какие у меня еще были варианты? Ночью здесь делать особо нечего. Так хоть развлекунить себя немного. Ну, ладно, это движение ну, делаем, потому что ну, уже, ну, собственно, бабушка не отпускает, блядь, со мной на запись. Просто. Включить ноутбук спокойно или компьютер и ничего не пускает юбле не разрешает и ничего я вас прошу уходить сделал несколько шагов как сделал несколько шагов как кармане что-то зазвенело это были ключи которые вчера забыла славе нам да. А что, если некоторое время я в разумах, а потом удивлен, уверенно подошел к шкафу и начал прикидывать, какой ключ может подойти к замку? Конечно, не успел особо рассчитывать, не стоило, ведь с какой стати у Славии мог оказаться ключ отличий в ящике Ольги Дмитриевны. Ааа, нет, я знаю, с какого перепугу. Славия поможет вожатой. ну она же тебе сам первый день говорила с ним. Но, к моему удивлению, замок приветливо повернулся несколько раз, и я уже собираюсь потянуть на себя ручку, как вдруг сзади хлопнула дверь. Я подскочил на месте, резко обернулся, но в доме никого кроме меня не было. Это мы с Мику проходим концовочку. Наверное, ветер. Эх. Я с опаской посмотрел... Я с опаской выглянул на улицу, но там никого не оказалось, ни кого, ни единой живой души. Возможно, ничего страшного не произошло, но мне все равно было как не по себе. После тщательного осмотра соседних кустов я все-таки решил закончить это и уже приготовиться узнать все страшные секреты нашего шата. Семен, что тут так долго? А, я да... Тру... Трясущимися руками я стараюсь побыстрее закрыть ящик и вынуть ключ. Слава подошла ближе. Ой, мои ключи, а я их обыскался. А где ты? Да вот, по дороге, в кустах валялись. Слава богу, я такие. Слава богу, я таки успел занести следы. Пойдем. И сейчас мне больше всего хотелось поскорее уйти, убраться отсюда и забыть о попытке бесцеремонного вторжения в, частную, в чужую личную жизнь. Когда я вернулся в столово, Ольга Дмитриевна с невозмутимым видом сказала. Ой, извини, Славя, а карты были у тебя в домике? Так, стоп. Тут написано, не знаю, можно поспорить, можно не спорить, но мне позвал как-то. Женя, Женя за Женю бы считала, Таня за Лену, за Алису Выверть у Алисы, проиграть Алисе, проиграть судья, не проиграть Лене. Опозорила бы меня на линейке, рассказала бы Ольге Дмитриевне, просто пустила бы слух по лагерю, причем самое страшное, что поверили бы наверняка ей, а не мне. Я даже не знаю точно почему, но уверен в этом на 100, даже на тысячу, на миллиард, на миллион процентов. Я вышел из столовки. Спать ложится еще рано. А, не, ну, сейчас. Эм, направимся так. Так, та-та-та-та-та-так. Тут, собственно, ничего не написано, ни на, ни на третий день, тут на четвертый написано, на пятый, на шестой, так. Так, отправимся, ну ладно, на лодочную станцию отправимся. Я решил пойти на пресс-на-солнце. Так, это, это день, день какой, стоп, это день третий, что ли? Так, это день третий, сейчас посмотрим. Извиняюсь, ребятки. Знаю, что это не очень так и хорошо, но, да, это, видимо, день третий. Ой, нас стоял перед зеркалом и расчесывал волосы. Так, извини, я уж с Лен договорился. Ой, зачем? Перевятки у меня. Ну, хорошо, я приду, хотя, знаете, меня у Игорь Нидеринга... Тут, собственно, все равно, что делать, но собственно самое главное четвртый день. Хорошо, я приду. Надо продолж... Я знаю, что там Алиса играет, и мы с вами тоже это все знаем. И пусть себе играет, мне сейчас не до этого. Так. Эх, ладно, помогу спортклубу. Хотя, вообще нет никакого желания. Ну, мы с вами уже это все читали. Он, она. Так, ну тут, собственно, пофигу, чем мы сделали. Мы сбежали в тот раз. Это на хорошую концовку со Славией, с Мику, с Леной, с Алисой и... Сульянка и ей помогали. У меня друзья в правительстве есть. Че крутишь? Раночка. Так, это день какой-то день третий или день четвертый, а? Нет, это вроде бы день третий. Нет, это такая. это какая-то? Не такая-то какая-то. Не такая, когда не такая, как ты о ней говоришь. Начнем с того, что я вообще еще не сказал ничего. Я просто говорю, что с Алисой не стоит брать пример. Там темно. Боишься? Ну, не то, чтобы ездить хочешь. Ладно. Только можно... Она не закончила фразу и взяла меня под руку. Не, это реально, это... Ребята, это нужно. Этот спрайт нужен. Это спрайт нужны Сейчас. Обрежу немножко. Блин. Отправлю одну из своих знакомых, хорошо, хороший блин. знакомый нафиг. Это спр спрайт оттуда ты не играла, поэтому ты не знаешь. Сейчас ей вот так сохраним. Тут. Она захочет фразу, взяла меня под руку. Можно? Так. Тут настал моя. очередь краснеть, конечно. Семен, Семен, Лена, день, это так, это стоп, так, день уже, так, стоп, нет, извиняюсь, ребятки, это уже какой, какой день, так, сохраняемся, ну, это уже день четвертый, вроде бы, так, это уже день четвертый, так, ну, не, ты не видел сегодня Шурика? Нет, а что такое? Мы его с утра не можем найти. Так, нет, ну, тут надо на автобусную остановку идти, потому что я сейчас хочу с, с мику концовку, блин, пройти. На ав... на стоянку надо. Автобусная остановка У меня в голове пронеснула шальная мысль, что Шурик, как я решил сбежать свет в лагере, и стоит, ждет ну, автобус номер 410 десятый. Это вполне могло оказаться правдой, если он тоже то попал случайно. Мику. Ну, ладно, пойти с Мику, потому что, с другой стороны, я же ничего не теряю. Хотя, она потащила меня за собой. Скорее всего, ничего хорошего из -за этого не выйдет, но единственный вариант выбраться, это грубо обуслотить руки. Но это было не совсем учтиво. Ну, в конце концов... В конце концов, ничего страшного не происходит. Наверное. Через минут мы уже стояли в здании даннему кружка. миху взяла гитару. Вот, смотри. Она села и начала играть. Ну, мы с вами знаем, что она ну... там. Так, дальше, собственно.. хватала но вс же это глупо затея а не, не ну тут славию увидели блин я бы хотел сам то деле мику тут увидеть ну. так Да, просто так тут говорим мы все это время молчали ладно люди пока а Ладно, извиняюсь, ребятки, ну, но... да, не спрашивай, извиняюсь, ребятки, я тут ненадолго отойду.